Ножевой раунд на решающей карте, дорогие мои друзья. Победит теперь объективно прям сильнейшая команда. Потому что карта даст 2. Два... Ну, я не скажу, конечно, что она объективна. Я уже говорил сегодня несколько раз, что это не очень объективная карта для должности десайдера, так сказать, но почему бы, в общем-то, и нет. Выбор за импульсивными движениями. Именно они будут определять, за какую сторону они начнут. Они, естественно, начинают в атаке. Ну, глупо здесь было бы отдавать атакующую сторону своим соперникам, поэтому начинает в сильной, и поэтому составы не менялись, в общем-то, ни в одном матче. Я их не буду вам по новой озвучивать. Но напомню лишь, что 16-11 закончилась первая карта нюк победой команды Новая Земля. Туска она Остался за командой импульсивные движения Со счетом 16-12 И теперь даст Dust. Вот, Даст Dust или не даст Вопрос вот в чем Мираж супер для третьей карты Ну я говорил, да, что-то такое Мираж, трейн э, Да даже инферно бы лучше зашло, чем даст Но что есть, то есть Пио, дабл kill Минус один от э, кусака бы, И в результате все-таки на точку удается зайти да, не без борьбы, конечно. И борьба, более того, не самая. Ой-ой-ой, Но... да ладно. Просто в наглую подошел, подрезал двух соперников в щепках. Ну, Кусакабе. Бы... Бесподобный, я считаю, отыграл этот момент. Массивный, минус Жичке. И еще один. Четвертый уже минус от Кусакабе. Раунд теряется безвозвратно, как и экономика. Беда. Напоминаю, что в чатике на YouTube проходит голосование, в котором вы можете принять участие. 88% проголосовавших, кстати, отдали свои голоса за победу новой земли э, в этом шоу-матче. Пока что спорно. Причем реально спорно, потому что сейчас 1-1 по картам, и все совсем не очевидно. Ну, ретейк. Ретейк, как я уже в кону понял, выстроены не совсем грамотно. И где-то местами, может, не дорабатывают, конечно, ребята из команды новая земля. Но, так или иначе, это был тускан На дасте все может быть по-другому Но я не думаю, что я буду удивлен И поэтому я не удивлен Счет 2-0 тем временем, кстати, важно признать, что была поставлена бомба А то, что была поставлена бомба, тоже как бы не шуточки Это плюс к деньгам на будущее Даже в случае поражения в двух раундах Это уже как бы будет неплохим подспорьем Потому что э, в пистолетке поставили бомбу Во втором раунде поставили бомбу Сейчас, допустим, поставят в третьем А они поставят в третьем, потому что новая земля не угадывают Они решили сыграть под банку В то время как э, их соперники решили сыграть... Совсем под другую позицию И это точка Б Поэтому бомба очередной раз установлена И уже три бомбы поставлена атакой Что дает достаточно хороший Буст по экономике И в случае поражения в двух раундах Теперь уже обеспечивает Девайсный То есть теперь нужно будет проигрывать В трех раундах к ряду что, как бы сложно на самом деле для атакующей страны, которая атаковать будет грамотно. Но если, конечно, опять же, здесь надо понимать, если будет атаковать грамотно. Ну что, первый девайсный раунд в этой встрече на карте The Dust 2. Опять же, как я и говорил, на карте Inferno. Ой, господи, на карте нюк, как я уже говорил. Это важный раунд, он. Если на нюке я говорил, что этот раунд задаст э, темп матча. То сейчас этот раунд во многом будет определяющим для обороны, сумеют ли они бороться за победу в этом шоу-матче. А именно им, на мой взгляд, сейчас нужно доказывать, что они достойны побеждать по одной простой причине. Что завис? Походу да, да, завис, завис, жечкие, бесподобно, бесподобно, когда у вас АВП берет и зависает, да? Во-первых, денег сколько было выкинуто на это АВП А во-вторых, он ни одного минуса не успел сделать Ну и все, I Music последний Может быть, что-нибудь Не, ну как, он вылетел вместе с АВП э, Ишь ты какой хитрый За авиком побежал Это так не работает Я, кстати, среди тех 12% Только что в чате их вообще не видно а, что-то в чате их вообще... А, вот эти 12% не видно. Ну как, смотри, Захарик... А, кстати, админ новой земли. Горячая соседка все равно чемпион. Вот 20 рублей, спасибо вам большое за донат. И что? Правильно. 4-0, дорогие друзья. 4-0. Это кто вперед? А, Ракусель. Ракусель не сразу до меня дошло. Кто это? Карусель, конечно, да? Да. Карусель вперед. Пишет Филипп. Филипп, привет, кстати. Ну что, прокидки. Прокидки меда, разумеется. Раунд начинается стандартно со стороны атаки. Мидл uh, взят под контроль, под жесткий, хороший, качественный контроль. С дымами, флешками, совсем чем нужно. И теперь можно спокойно идти на точку Б. Или на зигзаг, куда угодно. Короче, вопрос желания, да, и вопрос uh, позиции. Но пока позиции только подготавливаются под выход, потому что ответные дымы и ответные флешки не позволяют слишком быстро продвигаться игрокам атаки. Ну, хотя бы в этом плане новая земля действует грамотно. Если уж они пока не могут перестрелять где-то в каких-то моментах, то хотя бы тактически этот раунд они сыграли хорошо. Получив от своих соперников гранаты, они моментально откинули свои, тем самым остановили выход, сбив Настрой, так сказать Команды импульсивные движения Ну вот начинаются первые... Первые пострелушки на зигзаге Месси забирает I Love Music и начинается стяжка-перетяжка Магическая волшебная На точку Б Здесь у нас есть, кстати, К-10 Находится он у нас сейчас под окнами И тут туда залетает минимум флешек К-10 просто в наглую игнорируя Трасту успевает забрать массивного Но погибает от Лалапейна И, естественно, дальше уже раунд Как мне кажется, переходит в разряд не берущихся, Enable и Bio вдвоем, и уж очень далеко они находятся от позиции на скоте. Да. Ну ладно, конечно, недалеко. Но здесь, понимаете ли, не территориальное расположение роляет во всей этой ситуации. Важно ли что, с какими девайсами, с наличием дефьюз-китов и прочего, вы приходите на ретейк. И опять же, сколько соперников этот ретейк будут удерживать. Ну, здесь, как мне, опять же, показалось, не похоже на победу. Но 5-0. Тем не менее, 5-0. АВП имеется У И, естественно, уже по выстрелам Понятно, что АВП работает на миду Ну, два, по сути, три Ладно, хорошо, три, но и то, опять же, три с натяжкой Место, где может играть АВП Комфортно и нормально Это длина, это мидл Ну, и это донспол Ну, вот, опять же, данспол Горячая соседка, топ-проект заходите вам понравится Циркумфлекс Ну, что вот этот цинкур Циркумфлекс какой-то Короче, вот этот вот а, галочка вертикальная Кеп вот этот никнейм Спасибо вам большое за донатик От души, душевно в душу Ну а у нас, кстати, наконец-то Новая земля, разменялись в плюс Это, по-моему, впервые За карту The Dust 2 Но, правда, ненадолго да? как вы видите, на подъеме погибает I Love Music Жички Попадает в Лалапейна Но бомба все-таки устанавливается Потому что траст пробежать, разумеется, сумел. Ой, а вот это, кстати, план... Да ладно, карусель! Карусель! Ну это увольнение. Уволены. 6-0, дорогие друзья. Мне кажется, что новая Земля немножко подрослабилась. Вот почему мне так кажется... А, не, думаю, не стоит даже углубляться, так сказать, в подробности, да? Потому что все, по сути, а... было хорошо. На нюке Начиная от э, с она Может тильтанули что ли, я не знаю Но сейчас опять же вылет от... Ж... Опять не угадывают Господи, вот в угадайке сегодня команде Новая земля лучше не играть Потому что они постоянно идут э, На банку И в этот же самый раунд их соперники бегут на точку Б Дабл Даблкил от карусели Бомба установлена и попахивает Честно сказать, конечно, седьмым раундом Батя в кепке Пиксель, представляешь? Вот, представляешь, тот самый пиксель, да. Ну, ты знаешь, о ком я, вот. Он, короче, уже налайкал э, на випку себе. Прикинь? Прикинь, какая история. <свы> его последний в нижней тэшке. В общем, по нему есть информация. Само собой, его здесь будут добирать. Это не столь важно и критично его добрать, потому что девайса у него, по сути, не было. Но важно было его добрать, чтобы он не подобрал этот девайс, потому что, в общем-то, девайсы были. Молодцы, ребятки. Прям реабилитируются, затерв на нюке. Да, кстати, согласен с Радо, потому что атака, которая сейчас играется на Дасте, это совсем не та самая атака, которая игралась на нюке этой же самой командой. Но, повторюсь, здесь важно, потому что это Даст 2. Это дефолтнейшая, маразматично-старинная, так сказать, карта, которая умеет играть абсолютно все. Здесь ошибиться и неправильно сыграть, но это надо очень постараться. А на нюке, наоборот, надо постараться, чтобы сыграть хорошо как раз-таки. Но сейчас в этом раунде, в восьмом раунде этого Просто противостояние. Наконец-то новая земля. Показали оскал свой. Две снайперские винтовки у них есть. Кстати, каждая уже в этом раунде сделала по одному минусу. Это I Love Music и Жичке. Ну и Био Семихоповый тоже, наверное, как бы попотел, так сказать. Да, попотел за победу в этом раунде. Минус от Жичке. Лала -Ла Пейн последний. Минус э, один снайпер команды, как минимум. Минус... Био тот самый, по которому, ну, я так понимаю, была, в общем-то, информация, что он находится на э, Зиге. Ну и дальше Лалапейна спасет только Эйс. Как, в общем-то, и его команду. Но не знаю, не знаю. Учитывая, что там есть снайперская винтовка на длине, можно забайтить. И удается даже забайтить на выстрел. Но I Love Music второй пулькой-то не промахивается. И Лалапейн, к сожалению, для Лалапейна погибает, а счет становится 7-1. Но, как я уже говорил сегодня... Нельзя выигрывать все в одну калитку. Дайте и другим тоже немножко повыигрывать. Пусть чуть-чуть, как говорится, порадуется. Поэтому новая земля... На нюке Я говорил, кстати, эту фразу Адресовывал ее как раз команде «Новая земля» Чтобы порадовались немножко импульсные э, движения А теперь говорю наоборот Вот такие у нас времена настали непростые и неоднозначные Enable неплохо постоял на простреле до 37 хп Проштрафившись, так сказать Ну и от точки «Б» отказались в этом раунде По крайней мере на данный тайминг Да ладно! Да ладно, Жичке, вот этот промах Из-за этого промаха погиб сам и тиммейт похоронил Плохо Плохой промах, но что поделать I love music Благодаря вот флешке, которая сейчас из дымов прилетела О, попал все-таки в Трастов Ты смотри, все-таки попал Но остался последним живым игроком обороны Свап девайс это хоть произошел или... или что? А то я просто помню Жичке, который... Да ладно, нет, не произошел свап девайса Помню Жичкея, который решил ретейкать со, с авиком. Точнее, удерживать пачку плэн с авиком. Короче, я перепутал все, что только можно было. Просто, когда я увидел, что делает I Love Music, мне стало аж страшно. Он побежал с авиком, потом просто авик в наглую выбросил. Не стал подбирать девайсы и решил на Дигле отстреливаться. Ух ты мой! Ну, 8-1 по итогу получается, как говорится. А я в целом, Александр, они... Как, как собрались на Тускане, так и пруд безостановочно Ну, Тускан однозначно дал, конечно, большую дозу морали И большой буст э, команде импульсового движения Они почувствовали, что они могут победить Так, как говорится, чего бы и не попробовать -то. Вот, собственно, и даст два... Ну и опять же, они еще и... Понимаете, выиграли только что карту. Сразу следом переходит на третью карту, на решающую. И в сильную сторону попадает. Ну, грех этим не пользоваться, как мне кажется. При всем уважении к команде «Новая земля», но пока чисто математически у них шансов поменьше как-то. «Карусель» разменивает, разменивает, разменит. Массивный последний один на один с био, И здесь массивный. И вот я хочу напомнить. Хочу напомнить, что Мессив — это человек... Который на первой карте Сколько киллов сделал? Три Наверное, где-то. Который шел со статистикой 0 на 13 Сейчас он берет и затаскивает Раунд для своей команды, оставшись 1 в 2 По-моему, это очень Достойно. Вот за это ему Можно спокойно простить, кстати, то, что Он э, плохо играл На первой карте вот Прям объективно ему... Его за это Можно простить. Био Био, справа! Справа стоит... Один минус успел сделать, молодец Я, честно сказать, думал, что его сейчас убьют прям сходу Но команда им мы немножечко тут ошиблись Карусель а, Там что-то чуть-чуть поразменивался На споте Б, ну бомбу надо, конечно, на А нести да, Но, как вы понимаете По своей стратегии Нехитрой а, Импульсивные Новые земля, вперед Кустик, что? <свист> что? Просто простите. <свист> кустик Гузеевый. <свист> <свист> Господи, боже мой. <свист> простите, дорогие друзья, спасибо вам большое <свист> за донат. <свист> Ой, вот это поворот. Шахзот, приветствую вас. А, кустик, это я. Понял, понял, павук, хорошо. Понял, принял. <свист> Но, интересный никнейм. Интересный. Ну что, дорогие друзья Удалось команде новая земля взять второй матчпоинт И опять же, как же я, наверное, всегда говорю об этом и должен сказать сейчас поверю в возможный камбэк от новой земли Если они сделают какие-нибудь 9-6 Или какие-нибудь 10-5 на крайняк Но даже при счете 11-4 будет уже... Немножко тяжеловато мне лично поверить в то, что хватит времени просто технически Хватит экономики там и всего прочего на победу и на ритей Есть бы, что такого не будет Ну пока перестрелки вообще не очевидны и На самом деле Био уступает Кусакабе в перестрелке И Энейбл с Жичке остаются вдвоем Кстати, Кусакабе сейчас очень сильно рисковал Снайпер был, это Жичке, но он промахнулся Чудес, чудеснейшим образом, так сказать, промахнулся. Снова Месси и Жичке Попадание в ногу. Лишь в ногу. Поэтому соперник пережил контакт. И, к сожалению, день рождения только раз в году. 10-2. Был бы рад сыграть против команды победителей этого шоу-матча. Витя, без вопросов... Uh, ну, я не знаю, как связаться с командой Импульсивные движения Но могу подсказать контакты Новой земли Кусакабы минус Жичке И, конечно же, Био Био с разменом по Кусакабы Хороший минус, потому что Кусакабы, как вы видите Всегда где-то в первых рядах В этот раз вместе с Каруселью они вообще на Дасте рулят Как я еще на Тускане, собственно, отмечал Что это, как мне кажется, два сильнейших игрока Команда еще Траст и Лалапейн Здесь очень неплохо смотрится Ну а массивный, да, сегодня как-то на расслабоне играет На чили. Био минус Траст Массивный, ну ну массивный, да? По нему прям видно, насколько он мессив. К10. Просто, просто мессив. Ну, я не знаю, если вот так, это прям да. Это прям жестко. 12, 11, 2. Короче, это я просто к чему, что жестко. К тому, что очень тяжело будет сейчас просто морально команде Новая Земля. Они очень много раундов отдали. И для того, чтобы вернуться в игру... Я уж молчу про то, что надо еще закомбечить до победы. Нужно хотя бы в игру вернуться. Нужно будет уже недюжие усилия приложить. Ну, за Аркадили, кстати, под точку Б очень интересно сейчас игроки обороны. В принципе, такое бывает редко, но Аркад сработал, это самое главное хаешка ну обычно, конечно, когда игрок обороны видит своего соперника в зигзаге, он уходит полностью Навряд ли он поднимется на лестницу и будет там стоять, поэтому от этой хаешки, в общем, толка немного Но, к 10 уже, уже прибежал на парапет к 10 Enable минус массивный, ну и карусель. Ух ты, ух ты, ух ты! Как же жестко он его перестрелял. Причем здесь просто он, хотя сказать, навалил. Но это как-то будет, по-моему, грубовато звучать. Но уничтожил, да. Просто уничтожил. Он даже не дал возможности Энейблу сориентироваться. Понимаете, вот что значит агрессия. Адекватная агрессия, я имею в виду, да. То есть он не позволил своему сопернику перегруппироваться, зайти с более удобной точки. Он просто начал его постоянно прострелами подогревать. И все, и Нейбл просто с прострела сразу почти без КП остался. А теперь резкий выход на Б! А тут био. А тут био! Трипл кил по головам на дигле, черт возьми, я даже не ожидал, что стоит вообще от такого ждать. А -а -а. Какой кошмар! Ну, снова карусель. Снова карусель. Теперь либо карусель, либо 12-3. Ну, должно быть 12-3. Я не верю в такое. Ну, не верю в то, что это можно проиграть. И да, это нельзя. вперед. Ваня, скорее буки. вперед. Ваня, закрываем будку. Сегодня да, прям день смешных донатиков. Спасибо большой питон траншейный благодарочка вам за донаты за песенку. А Питон тоже я все, все понял. Это жук-паук. Жукопук-паук Ну, хорошие песенки, хорошие песенки Закрываем будку мои булки Рифма интересная, кстати, получилась Вы не пробовали писать стихи? Исходя из чата, я понимаю, что вы пробовали продавать гаражи А вы пробовали стихи писать Кстати, кстати, успешная атака через зигзаг на точку А Дорогие друзья, в исполнении команды Новая земля и это путь камбэк у матери, да? По всей видимости, без бесшансовый, причем еще и камбэк. Карусель 1 в 5. Ну, по сути, там можно перестреливаться. Хп-то, в общем-то, мало. Но если есть армор, я бы, наверное, лучше ушел сейвить первый армор на самом деле. Потому что дефьюз-китов все равно нет. Так что там ловить особо нечего. Ну, минус 2. Ой, сразу в торец, как прилетел-то болезненно. Да, это за Тайлов Music, но как бы потянул время и погибло два игрока, придется покупать арморы, но в любом случае это не страшно и не смертельно. Как минимум за счет победы в раунде трата на армор точно будет перекрыта, так сказать. Они затащат, земля затащит, да? Ну, посмотрим, посмотрим. Это будет здорово, если они реально сейчас камбэк выпишут с такого счета. Даже я бы сказал, это будет классно. Но хватит ли просто сил, опять же? Потому что камбэк очень долгий нужно давать, да? Нам нужно увидеть, как новая земля берут 9 матч-поинтов и таким образом догоняют соперника. А потом еще 4 матч-поинта, чтобы победить. При этом, ну, как вы понимаете, соперник-то тоже, наверное, будет пытаться какие-то раунды где-то выигрывать. То есть это не будет вот так вот просто, типа, ты идешь такой, да, и раунды аккуратненько собираешь. Будут а, зубы показывать в любом случае. Но не факт, конечно, что это поможет. Ну, по крайней мере, пока серия экономических еще не закончилась, у новой Земли есть достаточно неплохое поспорить, забирать раунды. Нужно точно, точно, точно. Разносторонние таланты. А, то есть и стихи можно писать, да, и гаражи продавать одновременно. И даст еще... На дасте убираться, да? И даст подметать. <клёх> Простите, дорогие друзья. Кусака бы, минус био Но, тем не менее, бомба все-таки установлена И в любом случае, опять же, ну смотрите Сколько здесь дымов лежит, как бы Как бы один на длине Два аж здесь в сайде Ну, то есть, не похоже на победу Просто банально дымы будут мешать продвигаться Ну, массивный Конечно, молодец Огромный молодец за то, как он играет Даст второй но при этом, как бы, тут если нет шансов, то ничего не поделаешь А шансов здесь на победу действительно нет Взрывается бомба Массивного убивают, что естественно Но это не горе, это не печаль, не тоска Потому что там сейвить-то и было все равно нечего Дигл и даже без армора Можно было смело и так пойти и умереть просто Шанс есть всегда, дорогие друзья, запомните Шанс есть, даже если вы 15-0 проиграли первую половину Всегда есть шанс сделать 15-0 во второй в свою пользу И через овертаймы выиграть Так что такой, такой матч у меня где-то на канале есть Где-то он там 15-16 год был, когда я комментировал такую встречу Реально команда 15-0 заруинила первую половину и потом овертайм Правда они выиграли через эти овертаймы все-таки но надо понимать. Випка на кону, да, Кнайф? Ну, я думаю... как он, Для меня-то, конечно, нет. А вот для Руслана вполне возможно, да, Випочка обломится, если а, новая земля выиграет, я думаю. Ну, как минимум с бешеной скидкой процентов так в 99. Кстати, Лолопейн минус энейбл. И мне кажется, вот прям сходу совершают большую ошибку ребята из новой земли. Они убавили темп очень сильно. Пока соперник был на икон... по-моему, за дверью стоит, нет? Да, ствол же даже торчал. Ну, короче, они убавили темп очень сильно. И, ну, мне кажется, что вообще, что должны были импульсивно и с таким справляться. Но а, позиция вот, вот этих вот героев вот этого одного и вот того второго, у меня вообще не клеится никак. Просто это вот логично, так точку Б удерживать, что стэшки можно зайти и спокойно убить. Ну, без ретейка это сейв. Это понятно. Поэтому это 12-7. Опять же, без шансово. Ну, слушайте, ну мощный матч. Мощный матч. Вообще, я имею в виду не даст, а вообще вся карта. О, господи, э -э, весь шоу-матч, очень. Потому что, ну, вы только взгляните. Первая кар... счета, во-первых, какие были на картах, да. То есть 16-11, 16-12 это вообще не изи катки ни разу. И 12-7 на второй, и я не уверен, что сумеют, допустим, импульсивные движения добраться до финала, точнее, до победы без проблем. Вот не уверен вообще ни разу Ну, как, собственно, и за команду «Новая земля» Я тоже сейчас не уверен, потому что путь к камбэку еще большой Четыре раунда взято, но нужно взять еще пять И это только чтобы поравняться А поравняться недостаточно для победы, как вы можете догадаться Ну, обкидываются у нас здесь гранатами по полной, ребята, из «Новой земли» Чтобы как можно проще было дойти до точки с минимальными перестрелками ну, где-то должен в сайде у нас находиться один из игроков обороны. Им был Лалапейн, но его уже убрали с точки. Как сейчас, в общем-то, и уберут всех остальных игроков обороны. Так как контроль здесь, ну, просто фуловый в исполнении новой земли. Счет во второй половине становится, дорогие мои друзья, 5-0. Позвольте прибавить раунд досрочно. Не верю в победу Карусели. Он, конечно, игрок крутой. Но чтобы прям сделать эйс, я хочу обратить внимание 100... Именно столько хп у каждого игрока атаки. То есть импульсивные движения даже ни разу в раунде не попали по соперникам. Я уж молчу про убийство. Ну, с такими раундами, наверное, все-таки побеждать здесь стоит определенно. Это даже... То есть не нужно даже об этом говорить. Но... Ну, не знаю. Короче говоря, не знаю. Но раунд, вот предыдущий раунд фактически безупречный. То есть даже не получить ни единички урона, ни от чего вообще. Это, конечно, говорит о том, что пульсивные движения вообще присутствовали в этом раунде или нет. Как бы такой вопрос появляется. Но сам факт, что ни в одной перестрелке... Вернее, все перестрелки, которые проходили, стопроцентные без шансов были за новой землей. То есть они спокойненько себе выкашивали по одному, может быть, там по два и по три, там и так далее. Ну... Да, согласен с котейкой. Главное, никого не сглазить. Поэтому давайте не будем никого захваливать или затраливать. Вот видите, как начинается раунд в центре фрага от карусели. У, ну, опять же, убавленный темп. Я немножко не понимаю, зачем, если у них работают быстрые выходы, они пытаются играть медленно. Ну, как бы это же не а, позиция, которую вы отыгрываете каждый раз. да? То есть, если вы постоянно бьете по точке Б... Ну, рано или поздно соперник вас примет на точке Б. Вот, пожалуйста, как бы вот эти медленные э, движухи на меду. Ну, вот как раз-таки их проще ловить, чем если бы это был просто банальный выход на точку Б, например, или на точку А. Это же даст, опять же, он примитивная карта. Примитивную карту надо отыгрывать примитивно. Счет 13-8. Вижу випку от Новая земля для пикселя Ты как смотришь? Я тоже вижу Я вижу, что она уже маячит прямо на горизонте Но, правда, сейчас тучка такая небольшая Ее, так сказать, перекрыла Так, ну, обменялись немножко уроном По 20-22 там и 15 хп Соответственно Ну, это все мелочи, 15 хп потерять Типа это вообще ничего не означает можно потерять 90 и все равно сделать эйс. Но Лала забрал I Love Био забрал кусакаба И, по-моему, минус от Био. Чуть более важный, который вот можно было сделать, да. Потому что гибель I Love Music это тоже не очень приятно. Для команды Нью Но все-таки гибель Кусакаба для команды... Как-то мне кажется посерьезнее потерь. А может и нет. Не знаю. В общем, я не берусь оценивать. Но вот АВП... АВП... АВП такая вещь, на самом деле, из-за цены в первую очередь своей, из-за из особенностей. Это вещь, с которой ты либо выигрываешь безоговорочно, когда ты ее берешь, либо начинаешь наоборот проигрывать. Ну, Лалапейн, 6 хп, на находится он на точке Б, а бомба, разумеется, вышагивает горделиво на точку А. И как теперь такое выбить, имея 6 хп? Вот это мы, кстати, сейчас и узнаем. Ну, кстати, хочу заметить, молодцы. С одной стороны, молодцы, команда Новая Земля. С другой стороны, конечно, интересная постановка бомбы. А, По зигзаг. да, То есть, имея АВП, обычно скорее ставят под длину. Ну, типа, так снайперу проще. Он-то издалека стреляет более метко. Ну, короче, ладно. Тут вопрос в том, что ретейкать никто и не пришел. А даже если пришел бы, то пришел бы Лалапейн через зигзаг, скорее всего, а не через длину. И прям в зигзаге для него браун закончился Но пока 13-9 Очень тяжелый путь Но уже 6 матчпоинтов Вот э, Круто на самом деле Нет, круто Респект команде Новая Земля Их атака на карте Даст 2 Это тоже своего рода реабилитация За предыдущие ошибки За проигранный тускан За плохую атаку на нюке И так далее Да, вот Даст там сейчас ребята пытаются Перекрыть все свои косяки Которые были до этого по всей видимости Ну а у команды импульсивные движения Один девайс Всего-то навсего Один девайс в руках Лалапейна Но ну, а Траст уже вообще в следующем раунде Находится Вот такая вот у него коротенькая судьба была в этом раунде Совсем Воу Карусельный Закаруселил К-10 Жичке 4 в 3 И оборона в большинстве, дорогие друзья но у обороны пока нет еще контроля бомбы, то есть Энэйбл еще жив, и сам Энэйбл находится на восьмерке, убивая карусель, кстати говоря. Приводит к численному перевесу свою команду. Массивные и кусака бы находится под банкой, и, в общем, не пытаются даже играть аккуратненько, так сказать, на шифтах массивный. Ну, минус био, ребята пытаются убежать и поставить бомбу. Убегают они, естественно, на точку Б, что проще и быстрее. И, само собой, оборона сейчас поймет, потому что Кусакаба все-таки допускал возможность ухода в зигзаг, но на самом деле, конечно, этого не... А бомбу так долго еще ставили? Ну, позволили целых, наверное, метров 10 пробежать э, товарищу Кусакаба, в результате I Love Music проигрывает перестрелку, и Нейбл остается один. Ну и позиция у Нейбл не сказать, что прям вот такая ультра сильная и неоспоримая на самом-то деле, но за счет лайфбара, да, он должен вот как бы минус кусака бы и массивного... Да ладно! И должен убивать массивного. Не, массивному прям респект. Вот то, что он делает на дасте, это, ну, максимально прям респектово. Я вообще от него такого даже не ожидал. Просто, понимаете, он на второй строчке идет. Сейчас его позицию на себя перетянул полностью Траст. Траст все теперь еле-еле убивает в этом матче на дасте. А массивный 19 на 12, нафигачу. Это очень, очень результативно. Кстати, карусельный со снайперской винтовки минус жичке. И уже суммарно во второй половине на два раунда больше придется брать новой земли, если они хотят побеждать. Опять же, отдача еще одного раунда спровоцирует потенциальные допы. Вот этот момент вообще ни в коем случае из вида упускать нельзя. И Нейбл, кстати, бросил отличную ХАЕшку и взорвал Пейна в зигзаге. Простите. Uh, бомба на руках enable самого же, собственно говоря. И тут главное не открыться на мидл, неосторожно. И что самое главное, это не должен сделать uh, enable. Только с тиммейтами, только командная работа, иначе бомба будет потеряна. И ну, просто можно будет uh, руки на груди, так сказать, складывать, и все. Ну, лежат дымы, дабы особо сильно не ходили игроки атаки по точке. Ну вот, кусак. КБ не успел включить вам. Био отправился на мидл отрезать саппорт от игроков обороны, уходящих со спота Б. И теперь, кстати, можно спокойно точку Б разыграть. Между прочим, так вообще-то не сложно. К10 минус массивный. Траст и карусель вдвоем. Ну, тут как бы снайпер и автоматчик-пулеметчик. да, Карусель минус энейбл и выпадает бомба. Вот почему я и сказал, что лучше было бы идти на точку Б, раз уже была перетяжка то, скорее всего, там, ну, максимум один игрок. А теперь карусель просто начинает уничтожение. Био, конечно, в не самой очевидной позиции находился. Минус траст. И минус от АВП, дорогие друзья. Карусель настрелял в этом раунде, по-моему, как раз Эйс, если мне что-то меня не подводит. А, мои вычислительные функции Три минуса от карусели Вижу один Нет, Лалапейн еще одного успел убить Четыре, значит, минуса, дорогие друзья Эйс практически Ха. Неполноценный эйс мы с вами увидели Но, опять же Не знаю, зачем бомбу было все-таки Доталово нести на точку А Когда уже удалось схватить перетяжку на Б То есть Био уже успел на Б убежать И он уже был там в тот момент Когда бомбу пытались поставить Надо было просто унести ее, да и все не порадовал кусака бы сейчас стрельбой. I love, I love music. Ооо, хо, хо, хо, хо, хо, хо. Удар, дорогие мои друзья. По... Тем самым. По болсам, короче. Хороший удар сейчас был в исполнении Траста. Трипл килл на пропете. Ну, массивный один. Как бы у массивного ситуация очень непростая Скорее, я бы даже сказал, невыигрываемая Один на один против э, Жичке Перестрелку, скорее всего, проиграет И один на один с I Love Music тоже перестрелку проиграет Но это мне так думается, да Вдруг сейчас просто два ваншота и GG Но, учитывая, опять же, что там есть Снайперская винтовка, Тэшку сейчас будет контролировать Я практически уверен, снайпер Да, и все как бы ну про Просто позиция была более пассивная Так сказать ну вот он, дорогие друзья, роковой широкий стрейф открылся неосторожно, и его увидел второй соперник, у которого было АВП. Счет становится 15-10, и, кстати, я, конечно, как всегда забыл сказать, но всегда об этом говорю, поэтому в очередной раз напомню, что новая земля уже не могут победить в основное время только лишь посредством овертаймов. Кстати, интересно сейчас. Интересный холд под банкой всей командой, кроме I Love Music, которого отправили на точку Б. Ну, готовы ли? Вопрос просто. Новая земля сейчас, естественно, будут потеть э, до последнего. У них каждый раунд бай. Вообще, что бы ни происходило. У импульсивных движений, кстати говоря, экономика в этом раунде закончилась. И не факт, что будет еще и в следующем. То есть, потенциально мы можем сейчас увидеть 15-12. Все началось с карусели, с его потери АВП. Да, между прочим, да. Сначала он дает минус 4. Потом, как только он погибает, от команды остается только пепел, как говорится. Ну что, Лала -Ла Пейн не очень мне верится, опять же, в победу. И ха, очень быстро умирает после моих слов игрок обороны. Ну а мы видим 15-11. И вот он бай. Или не бай. Что с экономикой обороны. Ну, форс, по всей видимости, да Потому что кто-то берет дигл, кто-то берет эмку Ни одних дефьюз китов на команду вообще никто не купил Ну, таким баем себя можно подвести под овертайм, кстати Это момент важный И один единственный девайс у траста Просто, опять же, я всегда в такие моменты спрашиваю А зачем? Чтобы что? Вы просто посмотрите, как Траст сейчас держит точку Б К нему уже можно в окно залезть И просто ему в ухо пнуть ногой, как говорится А он даже и не узнает, что на точке Б кто-то есть А там ведь есть уже I Love Music А он по факту уже на точке находится Все как бы Вопрос, он чекнет ли? Или не чекнет ли? Био минус uh, кусака бы. Мне очень вот этот момент все-таки по-прежнему интересен Ну да, как бы Траст просто фейлит свою эмку. Опять же, просто потраченные деньги М -м -м, Нельзя так. Категорически нельзя, потому что в следующем раунде У его тиммейтов будет бай, а он будет играть с пистолетом Ну, либо, может, ему там на фомас На какой-то еле-еле хватит Но в любом случае он уже будет играть роль Слабого звена в своей команде И позволит, возможно, команде Новая земля сделать камбэк Потому что сейчас уже счет Убийств а, Ну Как бы очень важно Важно смотреть кто сколько убивает Важно умирать как можно меньше Потому что все это приводит Ко взятым раундам, к совершенным ошибкам И что важно Это даст 2 и это десайдер Здесь уже ошибки исправить будет Невозможно Оооо, с... -о -о -о -о -о. это что с прострела? Да Просто с прострела, да, это у нас прострел Если я не ошибаюсь отсюда или откуда-то, я не знаю, откуда он там прострелил Короче, ну это был прострел Однозначный прострел, причем очень и очень зверский, мощный К-10, там, мне кажется, даже понять толком ничего не успел Ну что, I Love Music в зигзаге Это будет перестрелка с Лалапейном В то время как его а, товарищи по команде Я имею в виду I Love Music -а, Будут разыгрывать позицию с длины. И именно отсюда уже начинается мощный достаточно выход. Но у массивного не летит на столь дальней дистанции. Кусака траст Три минуса. Одинайлов Мьюзик остается. Только он может спасти сейчас раунд своей команде. Но к моему величайшему, реально величайшему сожалению, этот раунд становится последним для команд. Счет 16-12, как на тускане. И команда импульсивные движения все-таки становятся победителями в этом матче. Но на такие катки обычно я говорю что? Что вообще не стыдное поражение. То есть, по сути, давайте прикинем. Uh, команда импульсивные движения Взяли 2 раза по 16 раундов выиграв 2 карты, да, это у нас получается Сколько там, 32 раунда, да И на нюке взяли 11 Итого получается 43 раунда 43 раунда взяла команда импульсивные движения uh, Считаем, что взяли Новая земля, это 16 раундов На первой карте и 2 раза по 12 То есть это 30 еще да? 30, ой, господи 16 и 12, это 28 и 40, 40, 40 раундов. Одни взяли 43 раунда, другие 40, 40 ровно. Короче, это просто офигенный матч при любых раскладах вещей. И еще и с точки зрения непредсказуемости, потому что, как вы видите, в чате 16% голосов всего было у импульсивного движения, но они взяли и выиграли в этом матче. Вот такая непростая история сегодня у нас произошла.